Потому что документалист Медведев – это один из самых мощных документалистов нашего времени. Не пожалеете. Мы тогда, дорогие друзья, начинаем наш третий час. С вами Мария Тарабаева и Вячеслав Коновалов. И, как уже сказали только что, наш ответ. Наш ответ Чемберлену или Кирзону, Наш ответ Кирзона точно был в книге. Но, тем не менее, факт остается фактом. Тема «Умное импортозамещение» в сфере инновационной фармацевтики. Вот что это такое инновационная фармацевтика и как ее, возможно, умно импортозаместить? Мы сейчас и будем говорить... С так, секундочку, Елена Да, я вот второй раз не туда смотрю. Медицинская директора компании ГК Химрар. У нас на связи Елена Якубова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Вячеслав. Готова ответить на ваши вопросы. Что такое инновационная формат?